Тошененька, ах ты, Белый свет мне совсем не мил, Я осталась одна, оденюшенька, посреди крестов и могил. Я осталась одна, одиноршенка, посреди крестов и могил. Горе горькое повстречалась я, ручки сложены. На груди Я давно туда Собиралась я. Что ж меня ты Опередил Я давно туда Собиралась я. Меня ты опередил, чем же я тебя так обидела, мать родимую позабыл, я бы все смогла, все бы вынесла. Пережить тебя нету сил. Я бы все смогла, все бы вынесла, пережи. В могилу листьями И меня закрой, забросай Ясноглазый мой, мой единственный Кто же мне закроет глаза? Ясноглазый мой, мой единственный, Кто же мне закроет глаза? Ах, толшененько, ах, толшененько. Белый свет мне совсем не мил Я осталась одна, одинешенька Посреди крестов и могил Я осталась одна, одинешенька Посреди крестов и могил